Она. Вот это очередь Это я понимаю Короче, не я один такой любитель халява. Смотрите, что творится да? Блин, сейчас дойдем до Ленинского проспекта или хотя бы до гостиницы Арлена, которая казино. Лишь бы не рухнула канатка. И люди, что творится. Это я еще не с самого начала снимаю. Блин. Успеем до 9 пройти. А если там снизу такая же очередь, мы там и останемся в лужниках. Простите. Простите, за, мной, за мой французский вырвался. Но это же нечто неописуемое. Да. Это нечто неописуемое, подумал, как стерьер, глядя на статую, рабочий колхоз. Все, видимо, мы здесь встанем. Пять мест свободных проходит, пять человек. Так, ну что, доехал я до нижней точки. Вот он, стадион Лужники, большая арена. Вот канатка, на которой я ехал. Да, все здорово. Швейцарская техника. Все круто. Единственное, что люди, конечно, немножко бестолковые ведут себя. Некоторые без очереди лизу. Некоторые, ну, скажем так, в кабинке нас 5 человек ехало понятно что не все успеют прокатиться очередь огромная но почему-то не садятся по 8 ждут что-то там как говорится каждый сам себе режиссер получается ерунда здесь в лужниках очень красиво тоже во все к новому году готовится Спортсмены он по дорожкам ездит кто на лыжах, кто так бегун, кто на велике, в общем нравится здесь красиво все, так что удачно я съездил, посмотрел на московскую красоту, завтра опять будет платно, по-моему, 200 рублей стоит прокатиться. В один конец, наверное. Так, надо мне посмотреть. Обратно поеду, там цены на билеты. Хотя, есть они в интернете. Все это легко посмотреть и узнать. Кораблики плавают до сих пор. Вон, кстати, плывет. Не знаю, в такую погоду. Да в темноте, насколько интересно на кораблике плыть. Ну, наверное, можно что-то увидеть. Все Воробьевы горы подсвечены. Весь лес там даже. Ладно, пойду сейчас. Встану в очередь обратно ехать. Туда, наверное, час стоял. Там шоу, какой-то концерт. Нет, не пойду я. Конечно, на халяву у нас человек падок, но нет до такой степени. Все, наверное, на этом. Заканчиваю репортаж. Хотя, кто знает, что-то интересное будет. Тут, что за композиция? Со сетром борются товарищи или же какого-то сама добыл? Она сама похож, Судя по тупой, Борде не осетр Ни разу. Ладно. Все, пошел в очередь вставать. Так, друзья, проверим был и просто. Нас Что-то видно. По-моему, ничего не идет. Ну, да, лес. Нужно отличить от земли. И на этом все заканчивается. Так, Схемечка. Схемечка нет. так вот. Спинилочки. Спилочки. Так, что Вот видите, пошла дорожка. У а нас прямиечка стоит не хватает да, примерно как то есть камера Sony такая же чувствительность она в общем то хорошая то есть по сравнению с другими камерами с мыльницей которые у меня было, да, да, вполне себе буду наверно небо снимать хоть Или, может себя буду снимать да, но вряд ли вы что-то разглядите так. что я вам хочу доложить посмотреть на своем походе да туда я шком три километра сейчас обратно иду 3 километра хорошая гарминочка было бы неплохо каждый день ну, вот. нет пока не настроился на это, но надеюсь, что когда-нибудь настроюсь. Значит, на бесплатную канатную дорогу очень выстроилась метров быстро мне кажется, и ждали больше часа. Хорошо, еще не самое позднее, но немножко раньше вышел из дома так можно было бы тут зависнуть вот э, я э, при, вернулся обратно и 15 минут оставалось до закрытия э, на вход то есть там расписание до 21 но на самом деле они говорят 20-45 допускаем последний Стоять холодно, конечно, если одеться плохо может простыть. Там проходишь через э, футкор. Типа. Там не дешевый футкор. Эти запахи там хочется сразу аппетит разогреться. Ехать, наверное, минуты три всего начала. Поэтому. Смотрите, стоит ли оно того, но бесплатно будет через год. Полагаю, а так 100 рублей в понедельник, по 200 в будни, а что-то там, получается, выходные 4, мне кажется. Так что, вот, дорогие, всем привет!